Следующий аспект, который нам важно исследовать в отношении наших потребителей и управляемо взаимодействовать с ними в этом контексте, это знание, убеждения и установки относительно собственных потребностей и более широких контекстов, в которых, во-первых, возникает эта потребность, а во-вторых, совершается потребление для реализации этой потребности. Во-первых, это знание о товарной категории. Uh, то есть, что вообще из себя представляют товары этого типа, uh, что, uh, как их можно выбирать, uh, там, в случае вот с обувью, да, там, что такое вообще размерная линейка, как она устроена, какой у меня размер. Uh, это на самом деле очень большой пласт знаний. И если у нас возникает какая-то новая товарная категория, с которой мы работаем, если мы выводим на рынок какой-то новый продукт или услугу, важно очень управляемо с этим действовать. И наоборот, если мы выходим на какой-то уже достаточно плотно занятый рынок, мы должны хорошо себе представлять знания наших потенциальных потребителей и, возможно, с этим играть, находя отличия. В тех знаниях, которые у них есть, и находя какие-то ценные отличия нашего товара или услуги, которые могут любопытным образом срезонировать с их знаниями о категории в целом, вторая очень важная тема, с которой нужно работать а, осознанно, это знание а, потребителя о вас, а, о твоей компании, о бренде, а, ну, о продавце и так далее. Да? То есть, а, когда как списанной торбой маркетологи владельцы бизнеса носят системы брендинга, они верят в то, что они смогут стать тремя полосками, вот этими самыми, которые ты, безусловно, узнаешь. Но, во-первых, возможно ли это для конкретного микро и малого бизнеса? Как именно это делать и каковы будут затраты на это и каков будет финансовый результат? Обычно предсказать достаточно невозможно. Главное, что я здесь хотел сказать, далеко не всегда важно, чтобы ваш бренд знали. Но в некоторых случаях, даже если у вас микро или малый бизнес, очень яркий есть пример, наш санкт-петербургский и екатеринбургский, это очень часто в мире одежды встречается, когда какие-то небольшие производства начинают быть достаточно известными для того, чтобы обеспечивать себе обороты, рост и так далее. Я приведу в пример российский бренд точнее, петербургский бренд обуви A4Customs, который я довольно часто покупаю. А, о них узнают из Инстаграма, и это название люди передают друг другу, в общем-то, из уст в уста, и знают а, не из рекламы, а из-за того, что они делают действительно качественную обувь на заказ. И другой пример — это екатеринбургская изначально компания шью, которая производит зимнюю одежду, а, там, пуховики, всякие парки и так далее и другие связанные с этим товары, с ними происходило ровно то же самое. Вот их бренд известен большинству, скорее всего, их покупателей. Я не видел их исследований и не занимался их конкретно маркетинговой системой, но, тем не менее, это возможно. И вместе с тем важно понимать, что это не обязательно. Следующая большая история, про которую мы должны понимать, что знают об этом наши потребители это знание о ценах а, то есть насколько хорошо они представляют что сколько в рынке стоит почему она столько стоит как происходит ценообразование и так далее особенно это важно в сфере услуг в том числе и в b2b услугах я сам из рынка digital маркетинга веб-разработки поисковой оптимизации контекстной рекламы и так далее и там клиенты в B2B очень часто не имеют представления о том, как устроено ценообразование Это глобальная проблема рынка. И это должно быть э, тоже той вещью, которую вы должны понимать про свой рынок, во-первых. а Во-вторых, управляемо с этим взаимодействовать. Э, следующее — это знание потребителей о времени покупки. То есть это не время по времени суток, хотя, наверное, такое тоже бывает. Это скорее о том, что потребитель может знать, что у того или иного товара или услуги есть сезонность. И он, например, или она понимает, что не обязательно покупать сейчас какую-то, опять же, коллекцию одежды, которая только появилась. Можно ее купить на распродаже тогда-то и тогда-то. И это влияет и на то, как у вас будет меняться финансовый поток, и на то, как будут меняться ваши складские запасы. Поэтому э, иметь представление об этом и проактивно управлять этим тоже достаточно важно. Знание потребления и использования. Действительно ли потребитель хорошо понимает, как пользоваться вашим продуктом или услугой на этапе опыта после покупки? Что он там э, представляет, какие у него ожидания? Мы об этом многократно говорили. Но вот эти знания тоже нужно прояснять. Покупая стиральную машинку, понимает ли человек, когда она может сломаться, каким образом ее нужно обслуживать. Покупая обувь, понимает ли человек, как за ней нужно ухаживать, чтобы она прослужила дольше и насколько он к этому замотивирован. Можем ли мы ему в этом помочь, можем ли ему об этом напомнить и так далее. Если у него возникнут какие-то сложности с использованием продукта или услуги, где он может получить консультацию или помощь, это об этом. Знает ли сам потребитель, как именно мы заставляем его купить товар или услугу. Это очень важный момент, потому что в некоторых случаях некоторые способы коммуникации работают, а в некоторых они начинают ломаться в тот момент, когда потребитель становится достаточно образован. Сейчас я записываю этот ролик в 2018 году, очень активно развивается тема онлайн-школ и онлайн-образования, и Благодаря усилиям некоторых акселераторов и некоторых отдельных образовательных организаций растет популярность так называемых автовебинаров. Когда человек регистрируется на вебинар, он заходит на ссылку в определенное время, и ему... По сути дела показывается записанный ролик, то есть это не живой вебинар, а автовебинар. Но если автовебинар выдается за живой, то есть там имитируется, как будто люди действительно сейчас в режиме реального времени общаются с аудиторией, то человек испытывает, возможно, чуть большее доверие и а, точно так же замотивирован в конце вебинара а, совершить какое-то действие, приближающее его к покупке. Но при этом вы не тратите время на проведение живого вебинара каждый раз. То есть это такая масштабируемая штука. И дело в том, что уже сейчас автовебинары появились где-то в начале 2018 года, возможно, в конце 2017, я не могу точно сказать. Но уже сейчас мы видим, что массовый потребитель понимает, что такое автовебинар. И если вы не говорите об этом, и если вы выдаете автовебинар за живой вебинар, то вы тем самым можете вызвать негатив у вашего потенциального покупателя. Поэтому... Знать, как а, сам потребитель представляет то, как вы его убеждаете, и быть открытым и честным на эту тему тоже важно. А, откуда потребитель узнает о этой товарной категории, услуге, реализации потребностей и так далее? Что он читает? Он обсуждает это с друзьями. Uh, это word of mouth, uh, сарафанное радио, это какие-то конкретные, возможно, профильные журналы, профильные СМИ. Или он просто из телека об этом узнает. Очень важно, потому что это может наводить вас на дополнительные мысли о точках контакта с этим человеком на этапе его жизненного цикла. Какие у потребителей есть в целом проблемы в знаниях? Когда мы говорим им о том, что мы продаем поваренную соль без ГМО, на что мы, собственно, опираемся? С моей точки зрения, во-первых, этично, а во-вторых, эффективно в данном случае строить свою коммуникацию просто с учетом пробелов в знаниях, но не с попыткой манипуляций, как в случае с солью без ГМО. Скорее стремиться к тому, чтобы открыто проводить человека без рисков, без опасности, без каких-то внутренних напряжений через его незнание, и, возможно, улучшать его знания там, где у него есть лакуна. Следующий очень важный блок — это тема с культурными убеждениями. И убеждения, они могут быть… Э, убеждения — это уже не про знания. Если знания — это про товары, товарную категорию, про то, как устроена коммуникация, э, такие мета-знания о том, какие у человека есть знания, а каких знаний у него нет, то убеждения — это что-то более глубинное, что находится на уровне глубже, чем представление о конкретной потребности или конкретной товарной категории или форме товара. Такими убеждениями могут быть, например, что дешевое – это обязательно значит некачественное, что немецкое – это значит качественное, что продавцам никогда нельзя доверять, они пытаются тебя облапошить, что, ну, например, что автомастерские наживаются на женщинах, они не что с женщинами и с мужчинами автомастерские работают по-разному и пытаются впарить как можно больше каких-то ненужных вещей дамам. Эти убеждения, они, во-первых, могут быть разными в разных странах, в разных культурах. Более того, они могут быть разными еще и в различных социальных стратах, субкультурах и так далее. Исследовать их тоже важно, потому что ваши, именно те, которые есть у потребителей. Я напоминаю еще раз, мы об этом много раз уже говорили. Я напомню еще раз, ваши культурные убеждения совершенно не обязательно совпадают с культурными убеждениями ваших сограждан. И то, что ты думаешь, как э, устроены мозги человека и как на самом деле устроены мозги твоего потребителя, это две абсолютно разные вещи. А, надеюсь, понятно, что их нужно использовать. И, наконец, еще глубже под э, убеждениями могут находиться какие-то установки, которые связаны с вот этими тремя типами вещей, не знаю, или процессов. Это установки человека относительно его собственного поведения, относительно объекта, который он приобретает, и его предпочтений между двумя разными товарами. Это все, прошу прощения, я неправильно сказал, это не еще глубже, чем убеждение, это наоборот, это между убеждениями и знаниями находится. То есть, когда сам человек отвечает на вопрос, особенно в качественном исследовании, например, оцени, каким поступком для тебя будет покупка того или иного товара. Ну, вот возьмем, например, не знаю, покупку какой-нибудь, какого-нибудь смартфона. И мы относительно покупки одного и того же смартфона, можем задавать совершенно разные вопросы. Вопрос про поведение — это «Расскажи, как ты оценишь э, сама свой поступок, э, как ты сама оценишь э, то, что ты купила, этот э, телефон?» То есть не как ты оценишь сам телефон, а как ты оценишь то, что ты купила, телефон. Э, установки относительно объекта — это что ты думаешь об этом смартфоне? Э, что ты можешь сказать об этом смартфоне? Э, возможно... Ближе к поведению, что-то такое промежуточное, что ты думаешь о людях, которые пользуются вот этим смартфоном? Я еще раз подчеркиваю, да, мы задаем открытые вопросы. И о а предпочтении — это вопросы о, уже не скорее закрытые, о выборе между двух товарных форм или двух конкретных товаров. То есть, а, что ты предпочитаешь? Какой из смартфонов? А или Б? И Почему? Ты предпочтешь купить смартфон или отложить эти деньги на черный день. Ну вот Это тоже может быть связано с поведением. Понятно, что они такие в общем, перемешиваются, но их тоже важно исследовать. И, наконец, последнее, о чем я хотел сегодня поговорить, это исследование намерений. Это, опять же, задавание людям открытых вопросов. А что что вы планируете относительно той или иной покупки, что вы планируете относительно той или иной потребности, как вы думаете, когда она у вас возникнет, когда вы намерены ее решать и так далее. С этим здесь я хотел на одно обратить твое внимание. Очень важно быть очень аккуратными с тем, как ты проясняешь намерение. Потому что то, как сформулирован вопрос, то, в каком контексте этот вопрос задан, то, в какой обстановке, в каком психологическом состоянии находится респондент может очень сильно повлиять на его ответы или на ее ответы. И в связи с этим к ответам о намерениях нужно относиться с достаточно большой степенью осторожности. В стартап-индустрии, когда производится Customer Development, никогда не задается вопрос, купили ли бы вы этот, это приложение или купили бы вы эту услугу. Нет, так делать нельзя, потому что большинство людей захотят ответить «Да, мы купили бы» просто из вежливости, для того, чтобы польстить Человеку, который проводит интервью, а, нужно пытаться прямо здесь и сейчас а, закомитить человека на следующий шаг. То есть попытаться, чтобы либо он прямо сейчас заплатил, возможно, какую-то очень маленькую цену. В общем, намерения человека выражаются только его конкретными поступками. Слова а, мерилом намерений не являются. Итак, а, заканчивая сегодняшний урок, еще раз повторюсь, что... Кроме мотивации потребителей, кроме того, какие у них там есть этапы жизненного цикла и так, далее, и так далее, нам очень важно изучить, какими знаниями, убеждениями, установками они руководствуются при реализации той или иной потребности для того, чтобы затачивать под это свою маркетинговую коммуникацию.